Вообще-то хорошая идея вывешивать на улицах, зданиях и станциях метро доски с краткой информацией о тех, чье имя увековечено, кем и за что. К слову, в Париже это повсеместно. Да и у нас бы такую практику пошире вести. Например, станция «Войковская» названа по результатам народного голосования в интернете в честь Петра Лазаровича Войкова. Годы жизни. Террорист и царь Советский дипломат. Безвременно погиб. Тогда у пассажиров в метро появится хоть какая-то наколка, почему именно Войковская, и снимутся неудобные вопросы: кто такой Войков? Стоило ли ему без суда и следствия расстреливать государя императора с семьей, да еще рубить тела и растворять их в серной кислоте? И тогда все просто. Мол, люди за такое! И на сайт активный гражданин ag.mos.ru заходят, дабы просить, чтобы их всякими переименованиями не тревожили. Как была Войковская, так пусть и останется ей. Мы против политических репрессий, но по поводу политической репрессии, совершенной комиссаром Войковым в отношении царской семьи, просьба не беспокоить. И то, что с карты Москвы исчезли улицы Чехова, Пушкина, Белинского, Грибоедова, Чайковского, Горького, Алексея Толстого, так это ничего. 20 тысяч бюстов Ленину, расставленных по России, не трогать. Хотя терроризм как метод практиковал именно Ленин. При нем же родилась и модель ГУЛАГа на Соловках. Тирана же Сталина даже портретов не надо. Улицы в честь террористов Желябова и Халтурина пусть будут. Так что ли? Я лично против того, чтобы рушить памятники, как это делают на Украине. Но размышлять-то все равно надо. А если размышлять, то нужно же понять, зачем нам вообще называть, скажем, улицы чьими-то именами. Может, без этого обойдемся, как в Японии и Корее, или как в Америке, где все просто нумеруют: пятая авеню, шестнадцатая стрит, и не парится никто.